Добрый день, меня зовут Павел, я в компании Eighty Trade занимаюсь видеопроекционными решениями, и поскольку мы специализируемся в сегменте high-end и extra high-end, то запросы бывают самые безумные, например, когда люди хотят получить там, полноценный кинотеатр у бассейна. В чем смысл кастомных проектов? В том, что в них поставляется не только оборудование, но опытный инсталлятор продает в этот проект еще свои знания, экспертизу, навыки. Это позволяет реализовывать ну, фактически на сегодняшнем уровне развития технологий любые самые безумные задачи. В хорошего уровня загородных домах частных помещений под кинотеатр это уже макхэп то есть оно должно быть по умолчанию как обязательная часть проекта хорошо начинать думать о кинозале загодя, но то что о нем нужно думать даже на этапе строительства даже еще не имея может быть покупателя для этого дома но Ценность этого дома будет выше, если покупатель будет знать, что у него там уже заготовлен кинозал. Сервис называется Bell Air. Этот сервис, он доступен только для избранного числа людей. Сервис заключается в возможности смотреть уже с переводом, то есть полностью фильм в том виде, в котором его увидят в кинотеатрах, но заранее, то есть за два, за три месяца до официальной премьеры но этот сервис доступен только через членство в клубе, если не сказать ложе. Ну, одна только членская карточка там может быть выполнена в виде слитка золота или платины. И сервис открывает помимо доступа до премьерным показам еще кучу всяких фишечек, типа визиты на голливудские студии, проход по красной дорожке на вручение Оскара и прочие. В общем, такие вещи, но это стоит дорого. Система дома, в принципе, может быть персонифицированной. У каждого человека могут быть свое избранное в его комнате, где он живет, либо избранное это будет в общей комнате, где периодически находятся все члены семьи. То есть под бабушку это может быть один сценарий, под ребенку это может быть другой сценарий, Там он любит более цветные огонечки, которые включаются на потолке. Бабушке нужно, наоборот, свет включить посильнее, потому что у нее слабое зрение, да? за городом очень как бы хорошо применить, наверное, следующее. Во-первых, контроль доступа и управляемые замки на воротах, на калитках, да, оповещения о там, соседских, несоседских животных, они, как минимум, э, мо, как минимум делают жизнь интереснее, вы можете увидеть, кто посещает животных ваш участок, да, а как максимум могут сделать безопаснее, потому что вы можете заметить, что там какой-то злоумышленник присматривается к вашему дому, к вашему посещению или, наоборот, отсутствию дома. Очень интересные системы, особенно для нашего более северного климата, системы снеготаяния, когда оттаивают дорожки, оттаивают ступеньки, и вы не подскользнетесь. оттаивает там наклонный пандус, э, системы снегозадержания или снеготаяния в водосточных трубах э, на крышах домов, э, в том числе можно управлять системами полива, например, газоны, если вы этим и, и, как бы увлечены, либо наоборот там, грядок с культурными растениями, ну, например, можно даже, если приходить к развлечениям, то можно вынести звук э, на улицу чтобы вам приятно было готовить барбекю, шашлык, сидеть просто за столом в теплое время года. Родители могут, например, контролировать время прихода ребенка домой. Вот они договариваются с уже повзрослевшим там, молодым человеком, девушкой, что она должна приходить, он должен приходить домой к определенному часу. Если как бы он, и он, она этого не совершит, да, ну. Могут быть какие-то санкции, а можно просто приучать ребенка к самостоятельности, банально получая оповещение, что он пришел в такое-то время. Для спокойствия родителей иногда те дети, которые учатся далеко от дома, он может контролировать, зная расписание ребенка, время, которое ребенок тратит на дорогу. Да? Если он потратил больше, чем обычно, он может банально связаться с ним и выяснить, не произошло ли чего-нибудь экстраординарного. Система, в принципе, сама может в определенный день недели подавать сообщение о том, что ребенок задерживается в дороге дольше обычного, тем самым как бы напоминая, либо ворот успокаивая родителя, оповещая о том, что ребенок пришел уже домой. Как правило, в такие вопросники включаются вопросы о том, чем увлекается человек, да, вот, э, из чего может состоять его день по каким-то событиям, по каким-то действиям. Да. Ведь э, чем чаще человек должен как бы, предпринимать те иные действия, их проще всего заменить какими-то автоматическими действиями системы, если таковое возможно. Да. А иногда опросники могут, наоборот, включать в себя то, что человек не хочет делать. Ну, например, там, убираться, или там, чистить снег тот же самый, да. Там, следить за своими детьми, я хочу, чтобы это само прилетало оповещением. Вот. Или я не хочу беспокоиться там, о том, что у меня злоумышленник может проникнуть. Была такая мысль, чего бы человек хотел получить. Вот в идеальном для него мире. То есть вот, то, что он даже может себе только нафантазировать, а возможно, он просто не знает о том, что это уже спокойно реализуемо. То, что он обычно делает, то, что он не хотел бы делать, но должно делаться, и то, что он в идеале хотел бы, чтобы у него было. Может быть, он любит музыку, но не любит э, фильма. Или наоборот, любит фильмы, но не очень любит музыку. Или он вообще гаджетоман и хочет как можно больше фишек напихать в свой дом.